И всем привет, с вами Макс Риск, я открою тут два сундучка бесплатных, пока что подпишите, ставьте лайк и наслаждайтесь. Так, вот получается тысячи Нет, э, башня и крылатый. Вот еще эпический сундучок. Так, вот ну, персонаж, который называется Жрец, я увидел битву, он вроде бы сражается, он будет тоже битву. Я вам покажу еще одну тактику, повторение тактики, ну, еще быстрее, а блин спалился, ну ладно, скажу вам еще кнопочный. Айти на пока воду. еще один хай. Бок -бок. Ну, что Потому что он быстро можно, ну, как помню. Временная скачок. и на скачок, как по времени, да? Вау, классно. Можно. И новый ну, персонаж, который под названием копейщик. Копейки считать да? Классность. Прокачать можно орк. О, у меня новый орк, орк воин. Я знаю этого чувака, он очень расселен Я возьму его, почитаю временный скачок. Куда именно временный скачок? Будущее или просто Так. кто Вау, можно его спутать. Хоть посмотреть. Стоимость 200 у -у -у. Обычные скорость атаки 0, 6, урон земля 7. Пистоздравый офигенный, но в но, том, что он 100-200, это очень много. А, ну, ты у ну, нас здесь 50 еще стоишь. Ой, прям в конце. Численность 12. Зрение 1000. Ты начинаешь, танк. Ты от 27 Да. Это 25. Даже не знаю наконек где сильнее показано пока что ты пока что дыхает и такой новый навык ты навык легендарный премиум призыва на секунду стоит что значит увеличить скорость призыва и построить всех зданий на обслуживание плюс 3 при улучшении Вау. на 15 секунд перезарядка увеличит скорость призыва и постройки а, это прям когда атака кстати, очень важно. Очень важно. Каких я персонажей вообще не использую? Это в конце, когда будет скорость и плюс дополнительные навыки, друзья. Это будет, наверное, бомбы чем вам покажу вверху? Будем, просто шататься. Так, значит, смотри, я, наверное, не пушку. наверно слишком дорогая. Давай посмотрим. 50 мама на 75. То сколько, а, блин. нет в ч нужно изменять давайте да, давайте попробуем лучше попробовать ничего сделать прокачка по еще давай еще чтобы здание быстро как там призыв и постройка всех увеличила скорость скорость это очень главное ну что ж пошлите друзья Главное то что правильно играть на сп я сделал монтаж, потому что меня тут шум. Поэтому так. Вот. Пирамида получаем плюс 8. Я не знаю, когда я призошел. Получаю еще раз плюс 8. Карта получена. Снайпер говорит, ну, попробую еще раз, чтобы вернуть себе честь. Куда еще нажать? На обратно шансов Еще круть, я нажимал? Так, нам еще говорят, иди набор. Получи лайк, поставь. И подпишись на канал ну окей нам ну, говорится что перед нового персонажа он не на придушке был могу его еще давать так что он такой кто он такой а, тип урон числивность время призыва тип магии пока он второе здоровья урон сколько он там стоит 75, 75, 75 50 ну, как то даже не знаю 75, 50 стабильно как 70, 70, 50 что вы там увидели кстати да урон маленький смотря это то больше но че солдатов это очень тоже важно поэтому все нормально пошли так ну что там скорость эм... стратегия потом май да, в конце будет май все захватываем. Чтобы было больше ресурсов. Тем самым это было бесконечно. Отличная карта, что прям накопить быстрее. И прагу там помешать. но, возможно, не помешать. Ну это не важно. <музык> <музык> <музык> Кстати, нет, кто еще писали. Я некоторые вступил мой клан. Я, наверное, вступлю, <музык> а то и как на одном страшном. Так, Понял. Первый конечно, мы берем за 400. ⁇ -мо ⁇ Вот здесь прям. 400. Чем экстремальнее, лучше. Ага, у нас там. Так, вот не нужно. Подкреп подкрепление, почему нет? Так, карта. А что за центр? Просто для декрации. Это значит прям вот а у меня тоже отлично четко Совершенно опасно лучше туда не ходить и ворота, ладно казарм построить и будем потом вот так делать я там еще писать, в комментариях сделаю так чтобы было четко я так сделал обещаем спасибо раз за помощь так еще а кое-что нужно построить иди. давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай строить. Так, ну, ты уже можешь, конечно, строить. Красавчик, Давай. строим казаром бегом так строить хотели строить так давайте еще призывать и да этого. Давай. видите у нас часть придется отлично да сама потом это в конце битва когда будет битва максимально то я возьму ее когда будет э, ничего для начала говорит тоже сойдет Поэтому качаем эти мы ну, 50 колонн. 50 монет, конечно, есть в кармане, но там что то нет. Ух. Чела. Так. Война, наверное, хабутся в дискор. Возьмем война, да. Для начала. Потом уже вот так, да. Просто вот так у проверка. Сам проверка. А дома, конечно, возьмем. Почему-то надо. Сюда и Давайте 400 возьмем и построим вместе с вами, друзья, еще одну шахту. Тоже очень важно. Так, давайте одного отправим в бой. Чтобы я понял, где враг. Ну да, понятно. Где он поближе построил. Скорее здесь, скорее всего, здесь, здесь, здесь. Это моя точка только будет. Если захочу. Так, давай. Так, окей. Уборочник. Дело в том, что мы хотим эту точку занять. У врага. Сюда. Поэтому мы делаем точку сбора. Чем будем э -э, Стройка, бегом. Откуда, блин? че я тут занимаю, когда тут уже у нас атакует, блин? А, и тут нас вам Огонь, скорость стройки давай ой -мо не блин стоп я так не ожидал стоп ладно ладно ты моя ошибка я виноват точно я виноват то виноват я виноват вот виноват войска атаковать призыв призывать кого угодно пожалуйста ну поживее прям вообще стороны забор отмена Блин, воська в атаку. С призыв, стройка. Ч, придет? Так, этим занимается? А, я выиграл? Отлично, блин! Войска атаку. Да, это мои, да? Ух, это было жестко. Но я это защит, как вы поняли. Так, видно, что ты его база, окей. Один бой может помочь. Давай еще призывай. Нам очень нужно. Куда войны идут? А, стоит Вау, что тут, блин, тусится. Нет? Ну. Вау. Круто, Все, все, я понял. Не отвлекаться, идти строить. Прызы. Может давайте на 4 знакомились? Остром еще. Левизости нам устройства. ремонт еще, вау, еще нужен ремонт, У нас враги. все -таки... Ах, враги, враги, атака, наступали, бизы, давайте. давайте. так, точка сбора, простите. Да, капец, блин, уже все на молот, давайте призывать. Хорошо, на. Соточка не хватает, блин. Стоман хватает. давай ман. А, все нормально. Скорость. Знаете, дело в том, что они щиточку нашу захватили, как я понял. Уже скоро кончается железо, ресурсы. Ресурсов очень мало. Эй, эй, войска атаковать. Ресурс. скорость. Ну скорость, как мы знаем. Все, войю. Войска, ну, все атаковать. Ну, давайте, место Уже заместка происходит. Соточку нельзя накопить. Давай соточку. А. -а, -а. Давай, давай соточку. Хорошо. Давай. Давай. Все 91. 91. 100. Блин, нет! А, стоп, Вот атаку Блин, забыл про это. давай, ну золочку. Ну что ж, так долго. Наверное, зря мы так... Ого. Сколько у меня золота Блин, это мана, мне уже достала Призы постройка, давай. Я там брать. как можно как так а блин ну, ну пожалуйста скажите мне чем моя проблема блин? скорость это самая главная проблема как я понимаю на этих нет блин сколько тут воина мне даже не хватает на ману на и казарму и блин, все строить Какую Линитар. Давай, давай. Атака призы, давай. Может быть, не та тактика? Супо воинов, блин. Давай, давай. Дайте мне этого. Сеточку, пожалуйста. На. Так, давайте точку сбора построим Ремонт, точка сбора. Кстати, как там у нас дела? Можно помочь нам? А мы тут, наверное, язык сделаем. Также постройкам. Может быть, атакование. Может, атаковать? искать какой как думаю, чем он чем там занимается теперь да, из какой призыв давай, давай я уже смогу сдержать войска войска в атаку а Может построить еще одну замок как бы ночью построить там битва ну, с этим мы захватываем давайте соточку наберем слушать давай. Давай. Давай. давай на и 50 50 будет на четко кстати уже мона вылечивается отлично сейчас скорость будет вылечиваться так это сейчас -то точка, твоя точка? Нет, летающий брать. ай яй яй яй А где у нас войска? В атаку давайте. А, наши? Это, думаю, это практически оказывается наш. Время, конечно, будет дольше, чем я думал. Ну ладно. и так. Если еще побольше. Не равно скоро время закончится что-то. То это войска в атаку. Стройкам не хватает. Ладно, чем-то занимаемся. Качка. Два. Ну, эти три дополнительные. А, уже все. А вот там тоже все. Окей. Знаете что? Блин, стройте новую. Квадская атака помощь как там битва хотите быть посмотреть? вау вау вау вау давай тогда что-то на копи давайте скорость она ну, у него все таки давайте на Ну а может быть лучников нужно было бы точно лучников Наверное, тоже ходил лучников Наверное, всех кого можно если вот так блин здесь я понимаю поджать вот так знаете что призыв точка споры я меняю а здесь давайте в атаку давайте так кстати, кое-что э -э в атаку блин призыв стройка варита что нет блин у меня что прям все блин а знаете лучше так не делать тактика плохая решил я плохую тактику называть нас уже все источники взяты то есть уже проигрыш ладно застаться как там стал сам интересно не вышло не вышло это понятно это ага, уровень третий уровень третий чем у нее проблем был башня вообще наверное, не важно самолет а команды скрываем тоже перебор будет тихо <зывайте> тихо да, прежде чем эти возьму реально М -м. не отлично колба все он нормально а, ладно следующий раз наверное попробую сам сыграть одиночный вид посмотрим как все получится возможно тактика будет работать но захватывать все это доказательства помощи, что нет и не надо. О, 3 три на 3 кстати, можно. Почему бы нет? Качать, качать, интерес, интересно, интерес Битва. он нам что значит? Пожалуйста, переснитесь клан. Да, мы скорее к кланом, где там не писали. Почему бы нет? он наверное, опытный, как я понял, там нужна помощь. Да. Если всем присмотрим, с вами был Макс Риск. Переборожи вышел. Блин, битву не нажимай, пожалуйста. Как мы видим, железо 3. Блин, до сих пор не могу ее побить. Нужно казармы строить. Эти вот постройки для маны, что прям призывать что-то Тактику. мне меня нужно тоже смотреть новые тактики. Всем удачи, всем пока.